Путин был взволнован инфляцией, как он говорит, Валерьевич, И как-то неожиданно вдруг даже огорчился, что такая инфляция в конце года -то. Не тогда, когда они делали прогнозы 5 и 6, потом все у них посыпалось, в итоге оказалось 10 почти, это официально. Но, короче, он обратил внимание на инфляцию, сказал, что это возмутительно. Это вот все как-то наивно, спектакль. Без надёга, вот судя по реакции Путина, в конце года, без по-другому мы не можем Мы управлять, разучились экономикой. Мы, у нас нет ни прогнозов, мы не понимаем, к чему идем, ничего не знаем, только умеем огорчаться. Вот как ученые, объясните мне, что произошло. Вы как-то так сказали, разучились управлять. Угу. Но если сравнивать с советским периодом, наверное, вы правы, разучились. А если брать последние 30 лет нашей жизни, то мы и не управляли. Ни одного дня они управляют, потому что управление внешнее. А средства массовой информации и некоторые политики создают иллюзию, что, мол, они чем-то управляют. Это, помните, там басня у крыло» какая-то была. Там птичка сидела на голове лошади и думала, что она и лошади управляет, и вообще повозку тащит, понимаете? Вот. Ну, мы вот как-то... Некоторые подавляются этой птичке, а некоторые, значит, находятся под гипнозом этой птички. Но, в общем-то, значит, управляются совсем другие люди. Ну, а... давайте мы не будем торопиться, Вася Юрьевич. Когда, вспомним эту историю страшную, когда президент Америки Клинтон позвонил премьеру Черномырдину и сказал, что Тарканзас, откуда Клинтон родом, это куриный штат, а мы в какой-то момент отказались брать у них ножки Буша, сами-то американцы их не ели никогда. Потому что в ножке колят антибиотики, самое вредное место у птицы, они их уничтожали и звездка, а ели только белое мясо, то есть тушку. А ножки буши нам продавали, и вдруг мы понимаем, что это отрава, что у нас онкология взметнулась, и отказываемся от ношек. Так Буш позвонил, Буш, простите, Клинтон позвонил Черномырдину да, и устроил истерику. Как это вы смеете у нас их не покупать? За наши же валютные кредиты, которые потом придется отдавать России. Вот да я понимал, это было, было внешнее управление. Но сегодня Байден не звонит Путину и не говорит, так, значит, забирай э, Северный поток-2, или нет, наоборот, не вторгайся на Украину, мы тебе его включим, все-таки идет некий торг. Или я не прав, я чего-то не понимаю, и по-прежнему, как вот ножками Буша, управлял Клинтон-Черномырденым. Так оно и продолжается. Да, да, я понял. Там, значит, одна птичка э, сидит и думает, что она управляет лошадью и всем экипажем. У нас другая птичка, которая сидит тоже и воображает, что она управляет экипажем. Но если говорить про Джо Байдена, он мало чем управляет. Он мало чем управляет, потому что на, на протяжении последнего века Америка и управляет Федеральная резервная система США. Это, собственно говоря, главный, а может быть, и единственный институт государственной власти. Причем, что самое удивительное, что этот институт власти является ни государственной корпорацией, ни государственной корпорацией. Вот это некая такая, я бы сказал, четвертая ветвь, хотя по значимости это первая ветвь власти. Вот э, У нас в России, вот где-то у меня тут Конституция, здесь в Конституции прописаны три ветви власти, а Центральный банк вообще никуда не попадает. Только статья 75-я. 75-я статья нам намекает на то, что все-таки Центральный банк – это орган государственной власти. Так. И там, кстати, говорится в статье 75-я о том, что основной функцией Центрального банка является защита рубля и обеспечение его устойчивости. Вот как раз это к вопросу об инфляции. Вот. Э, обеспечение устойчивости, ну, э, это примерно как, скажем, Министерство внутренних дел ставится задачей, э, чтобы в стране не было преступности. Ведь МВД не будет ставить себе задачу, скажем, определить, что там преступность составляет, э, предположим, 100 тысяч каких-нибудь преступлений в расчете на миллион жителей. Условно. Э, Обеспечение устойчивости рубля означает, что инфляции вообще не должно быть. Ни инфляции, ни дефляции. Это все слова, которые описывают изменение покупательной способности рубля. Вот. А тут, значит, неожиданно госпожа Набиуллина, когда пришла на Неглинку, она вообще, можно сказать, порвала Конституцию Российской Федерации и сказала, что отныне главной задачей центрального будет Центрального банка будет таргетирование инфляции. Вот представляете, они даже не, не потрудились перевести с английского языка. То есть что же, получается, что Набиулина враг Конституции, что ли? Она просто марионетка, которую поставили для того, чтобы она исполняла команды, которые идут от Федеральной резервной системы США. А плюс к этому команды, которые идут, идут от Банка международных расчетов. Потому что Центральный банк Российской Федерации является члена БМР, Банка международных расчетов. А это, будем так говорить, клуб, в который ходят все ведущие центральные банки, но причем там есть первый уровень центральных банков, есть второй. Второй уровень это там, где сидят не в креслах, а на приставных стульчиках. Вот на Биолина туда так, если следовать правилам Банка международных расчетов, должна ездить хотя бы раз в два месяца и получать там команды от вот, первого уровня Центральный банк. Она там должна сидеть на приставном стульчике и внимательно слушать, внимать, приезжать в Россию и исполнять этой команды. Вот я что-то не помню, чтобы с 13 -го года хотя бы кто-нибудь заслушал, а что там делает госпожа Набиулина вот в этом самом банке международных расчетов. Базеля. А зачем ей вообще это все Набиулиной? Вот зачем ей? А зачем ей на приставном стульчике сидеть, кого-то слушать, как мы предполагаем? Ей лично для чего это? Ну, понимаете, откуда же я знаю? У каждого человека свои какие-то ценности жизни, свои какие-то потребности, свои какие-то представления о добре и зле. Ну, понимаете, если так смотреть, биография Набиолиной, она же проходила специальный курс в Ельском университете в американском. Там где и некоторые другие наши политики проходили. Да, да, да вот один сейчас в тюрьме сидит. <laughs> Не буду называть имен. Вот, короче говоря, я посмотрел программу, по которой училась Набиулина, но, в принципе, она должна заниматься откровенно подрывной деятельностью, потому что Ельский университет по этой программе готовит политиков для того, чтобы эти политики как бы направляли вот страну в русло мирового тренда, понимаете? У нас ведь, помните, Иосиф Виссарионович Сталин говорил, «Кадры решают все. А ведь наши закадычные оппоненты или друзья, они этим и занимаются на протяжении 30 лет. Посмотрите, как грамотно расставлены все фигуры на шахматной доске». И ни одной фигуры нету, как бы лишней все фигуры на своих местах. Вот сейчас мы переживаем так называемый пандемийный период. Посмотрите, чего эти фигуры творят. О, вот это очень интересная тема. Сделаем ее главной темой нашего разговора: что происходит в государстве. Вы называете это фашизмом. Я не комментирую, с уважением слушаю вас и даже не спорю, обратите внимание редкий случай. Вопрос очень простой. В России профицит бюджета, иначе говоря, денег, чтобы было понятно нашим зрителям, как у дурака Махорки, очень высокая цена за газ, в частности. Нам деньги девать некуда. Если наш рубль сегодняшний обеспечен газом, как всегда был обеспечен, а газ в цене поднялся невероятно, рубль-то должен быть сильным, а не слабым, Откуда-то к черту 10% инфляции, то есть на 10% наши кошельки, каждого из нас, и миллиардера, так сказать, и старушки, у которой пенсия копеечная, кошельки стали у всех дешевле. А с чего они вдруг стали дешевле, если у нас все хорошо с газом, он продается. Вот если бы он не продавался, тогда был бы дефолт, кошмар и какая-нибудь э, сигнация, сегментация бюджета, или си, си, как это у Чубайса было, зовут слово какое-то специфическое ваше, у экономистов. Что происходит сегодня на самом да, деле с рублем? Согласиться, вы сказали, что российский рубль обеспечен газом. Нет, российский рубль в качестве обеспечения имеет зеленую бумагу. Вот если вы Но... когда-нибудь видели балансы, компании там баланс центрального банка вот активы это вот зеленая бумага условно говоря валюты фиатные там доллары евро британские фунты японские иены а в пассивах у нас рубли эмиссия рублей то есть это вот наглядно если показать на балансе всем становится понятно что российский рубль обеспечен долларами ну, понятно, что у нас взят курс на всяческое накопление международных резервов в валюте. Ведь что такое валютный курс рубля? Чем значит, больше будет спрос на зеленую бумагу, тем будет меньше курс рубля. Но вы скажете, а при чем здесь курс рубля, когда мы говорим про инфляцию? Дело в том, что инфляция у нас считается по индексу розничных цен. А половина товаров на российском рынке импортного происхождения. И поэтому, значит, чем быстрее будет накапливаться вот эта зеленая гора бумаги, тем больше будет падать российский рубль. Соответственно, это будет отражаться на инфляции. Вот я вам так по, простень... по, -по простому объясняю эти причинно-следственные связи. Сколько у нас миллиардов по-прежнему хранятся в американских банках? Наших ровных долларов, но в американских банках. В их Но экономике. Вот, да, Центральный банк и Минфин отчитываются, что, мол, у нас уже, значит, долларов в трежерис очень мало, там 3-4 миллиарда, и вот все хлопают в ладоши и кричат, ну вот где долларизация произошла. Но дело в том, что вы правы, кроме трежерис есть еще доллары, размещенные на депозитах иностранных банков. Я не так давно смотрел, где-то порядка 120 миллиардов долларов. Да, там, конечно, другие валюты. Это евро, британские фунты, иена, китайский, китайский юань. Вот. Но вы же понимаете, что они все между собой взаимосвязаны. Если, предположим, рухнет американский доллар, он в могилу за собой потянет и евро. И мы практически останемся ни с чем. Но это даже не самое главное, а то, что вот действительно мы накапливаем эту самую зеленую массу, вместо того, чтобы нам обеспечить рубль чем-то твердым. Ну вот, правда, появилась такая твердость, составляющая в обеспечении российского рубля, это золото. В 2018 году, например, Центральный банк, я тут не могу не отметить позитивные процессы, они накопили там золото прибавка была более 600 тонн. Более того, центральный банк оказался первым среди всех центробанков мира по масштабам накопления золота. Это самый твердый рубль был бы, если бы он был обеспечен золотом. Причем нам не надо покупать золото на мировом рынке. Мы золотодобывающая страна. Номер два после Китая. Вот. В 2019 году стало меньше закупок. В первые месяцы Прошлого года, совсем немножко, в марте месяце Набиулина объявляют о том, что мы прекращаем закупки золота в резервы Российской Федерации. Ну вот, на протяжении уже значит, более полутора лет Центральный банк ничего не закупает. В прошлом году незакупленное Центральным банком золото со свистом улетело за пределы страны. 320 тонн. Это даже больше, чем добыча золота в прошлом году. Было 290 добыто, а улетело, усвистело 320. И в основном все на острова Туманного Легиона. Это как называется? Это золотое ограбление. Хотя любой грамотный экономист скажет, что если бы была закупка золота, то наш бы рубль был бы самым твердым. А Вместо закупки золота продолжилось это бессмысленное приобретение зеленой и всякой прочей бумаги. А зачем а... нам эта зеленая бумага? Нашу заставляют ее покупать, что ли? Заставляют, вот с Набивалена ездят и получают указания, как мы предполагаем. А что важнее для страны, зеленая такая же бумага, как наша бумага, или реальное золото? Живое, Это золото. реальное золото, понимаете? Золото в Атланте золото, и сегодня оно золото, и сто лет назад было золото, и через сто лет будет золото. А вот э, ни одна офиотная бумага фиатная валюта долго не живет. Понимаете? А уж если говорить о американский доллар, все ждутся, что не сегодня, а завтра он превратится в труху, в макулатору. Но это особо большая тема. Поэтому накапливать доллары, да и евро тоже, потому что печатные станки включены на полную мощность. Идет значит, наращивание денежной массы, измеряемой триллионами долларов, евро и так далее. Создается некая иллюзия, что эта печатная деятельность не создает инфляции. А почему такая иллюзия возникает? Ведь что такое инфляция? Инфляция это значит нарушение баланса между товарами и денежной массой. А спрашивается, товары же не растут в таких масштабах, такими темпами. Почему там нету инфляции, и даже вот была дефляция некоторое время? Все очень просто. Потому что. Продукция печатного станка со свистом пролетает мимо товарных рынков. Она идет на фондовый рынки. Но в фондовые рынки, там образуются пузыри. Рано или поздно эти пузыри лопаются. И вот когда эти пузыри лопаются, часть этой э, избыточной денежной массы просто сгорает, а часть возвращается на товарные рынки, и тогда начинается гиперинфляция. Вот что страшно. Я никак понять не могу, если у нас... Острова Туманного львена, как вы говорите, покупают золото, и Америка покупает золото, а вместо золота нам суют свои евро или фунты, то есть бумагу, значит, им золото, для них золото важнее, чем бумага, то есть, их же доллары... А, ну, да, понятно, раз покупают, значит, золото важнее. Они купили товар, то бишь золото, заплатили денежкой. А зачем нам денежки, если у нас первоклассный товар, который выше, чем денежки, и золото не подвержено инфляции. Золото и в Африке. Золото нельзя не согласиться. преступная политика, антигосударственная политика. Я много раз повторял, что у нас нет власти. У нас есть колониальная администрация, которая действует в интересах метрополии и в интересах хозяев денег. Я вам скажу более страшную вещь. Вот вы говорите, мы продаем золото и получаем бумажки. С 1 июля этого года мы и бумажки перестали покупать. Я вам сейчас скажу об одном событии уходящего 2021 года, которое почему-то не прозвучало в средствах массовой информации. А это ограбление, даже я не знаю, ограбление века, но это еще даже мало. я даже не знаю, это, наверное, прецедент на тысячелетия. В июне этого года Государственная дома в ускоренных темпах проштамповала закон поправки к федеральному закону о валютном контроле и валютном регулировании. Суть этих поправок заключается в том, что экспортеры, российские экспортеры товаров, включаемых в товарную группу, не сырьевые, не энергетические товары, получают право не возвращать валютную выручку в Россию. Для, ваш, для справки, по итогам прошлого года, так называемый неэнергетический, нетоварный экспорт составил 162 миллиарда долларов. Это почти половина всего экспорта Российской Федерации. Они получили право вывозить многие товары, пшеницу, предположим, золото, продовольственные товары, многие металлы, не возвращая валютные выручки. Понимаете, это уже ограбление в таком, я бы сказал, совсем ужасном варианте. А золото – один из таких товаров. И вот чиновники отчитываются о том, что мы увеличиваем не сырьевой, не энергетический экспорт за счет золота. Вы представляете, а завтра а вдруг начнут людей экспортировать или членить их на какие-то, там я не знаю, отдельно взятые органы и говорить, мы наращиваем ни энергетический, ни средневой экспорт. Страшные вещи творятся. Там фашизм Третьего Рейха отдыхает на фоне там что происходит в стране. Это уже не экономика, это уже какие-то запредельные вещи. Это уже не нарушение даже законов, это попрание каких-то самых элементарных норм нравственности, даже папуасы такого никогда себе не позволили бы, то, что творится у нас. Я, кстати говоря, помню, была одна встреча с китайскими товарищами, где обсуждали вопросы экономики, ну и в конце там подводили уже итоги круглого стола, и один из наших товарищей спросил китайских, а скажите коротко, а что вы считаете, вот коротко, что самое главное, что позволило бы нам привести нашу экономику в нормальное состояние, начать процесс ее восстановления. Знаете, что он ответил? Он сказал, расстреляйте 100 самых главных казнокрадов, и вы сразу почувствуете положительный экономический эффект. Вот вам рецепт экономиста.